Всем здорово! С вами канал Хай Китай. И сегодня у нас на распаковке спортивные часы бренда номер один. Эти часы были куплены в ДНС за 2000 рублей. Также они есть в интернет-магазине Алиэкспресс за 1408 рублей. Ссылку на, этот, на этого продавца я оставлю в описании. Но есть небольшая проблема. У него нету, вот тут вообще часов бывает 4 цвета. У него здесь этих четырех цветов только три есть. Поэтому подумайте, посмотрите. Если захотите, переходите по ссылке и покупайте. Дальше. Часы выглядят вот так. Чтобы включить, мы зажимаем кнопку Mod и Start. На 3 секунды. Они включаются. Вот. Это время. Уже выставлено. Во-первых, сейчас кратко расскажу про часы. Часы имеют защиту... IP68. То есть, они защищены от пыли и от воды, в них можно как бы и плавать. Дальше. Инструкцию потом по фото. И выложу в группе ВКонтакте, ссылка не будет в описании. И в видео вставлю дальше. Во-первых, часы имеют дату. Ну как, можно дату посмотреть? Нажав один раз на кнопку мод. Вот, это дата. Сегодня первая, первая. Следующая. Это пройденный. Сколько шагов пройдено? 952. Дальше. Это... Сколько калорий сожжено? 32,1. Это пройденное расстояние. 1... 0,6 километра. километра. Дальше. Это будильник. Его мы не, ставили, не стали ставить. Дальше. Это таймер. На сигуномер. Зажав на кнопку старт, он включается. Ой, сейчас еще раз. Извините. Вот, нажимаем на кнопку старт. И он идет. Нажимаем на кнопку старт повторно. Выключается. Чтобы сбросить, нажимаем в ресет. Нажимаем дальше мод. Это уровень воды над морем, я понял. Дальше. Это освещенность. Но я не верю, что реально функции встроены, а не просто тут пишут цифры. Ну и все. Дальше. Часы имеют возможность подключения к телефону. Тут есть в инструкции QR-код, по которому можно скачать приложение. С помощью этого приложения можно управлять часами. Во-первых, сначала подключаемся по Bluetooth, вот мигает Bluetooth. Потому что они сейчас не подключены к Bluetooth, также его можно выключить, зажав кнопку Light. Все, мы выключим сейчас еще раз. Все, мы выключили. Подключившись к телефону, если на телефон будет приходить уведомление, часы об этом сообщать Вот тут есть значок сообщения, и он будет мигать. И часы будут пищать. Также при звонке. С помощью этих часов можно делать дистанционно фото. Зажав кнопку мод и старт одновременно. На 3 секунды. Но сейчас оно ничего не подключено. Следующее. У этих часов есть очень хорошая подсветка. Сейчас включу. Вот так она выглядит. На этом обзор часов заканчивается. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ну и все. А сейчас правило розыгрыша. Когда на канале наберется 50 подписчиков, будет разыгран шнур джек 3.5-джек 3.5. А вот тут в углу в подсказках будет опрос, хотите ли вы больше розыгрышей на канале.